Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Дев на сентябрь, на сентябрь 2021 года. Поздравляю всех Дев с наступающими днями рождения. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Начнем мы с вами с Кельтского креста, как обычно.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 От колоды у нас четверка посоха. Ну что ж, замечательная карта. Это карта стабильности. Это карта предложения руки и сердца, карта подготовки к свадьбе или празднованию свадьбы. Для кого-то это новоселье, может быть, какой-то, может быть, большой юбилей, празднование большого юбилея. Но чтобы бы это не было, это стабильность номер 4. В нумерологии означает 4 угла, то есть 4 точки опоры, что символизирует стабильность. И давайте посмотрим, как эта карта проиграется для дев. Многие девы празднуют свои дни рождения в сентябре. Всех поздравляю, я тоже дева, и у меня тоже день рождения в сентябре. Так что, надеюсь, карты нам выпадут замечательные. В центре креста двойка пентаклей. Карту перегревает, Повеш... карта повешенного. В основе креста у нас карта смерти. В недавнем прошлом восьмерка пентаклей. Во главе расклада у нас карта мира. замечательная. В ближайшем будущем десятка посохов. Для вас, мои дорогие, тройка мечей. В вашем окружении король Пентаклей. Надежды и страхи. Это тройка Пентаклей. И Чем все завершится? Тройкой кубков. Ну что ж, начнем с малого креста. И у нас карта двойка Пентаклей и карта повешенного. У кого-то может возникнуть заминка, заминка с деньгами, может быть, вы ждете что-то, какие-то выплаты, может быть, государственные какие-то, алименты какие-то, то, что вы получаете от кого-то, от своего партнера, может быть, какие-то деньги. На работе, может быть, выплата зарплаты или еще что-то, но у вас может возникнуть такая вот пауза, то есть может возникнуть, что вам придется ждать, и вам придется вот тянуть, как говорят, говорят по-русски, тянуть до конца месяца, потому что что-то задержали, задержались с какими-то выплатами для вас. Единственное, что хочется подбодрить вас, потому что двойка пентаклей это жонглер. Карта жонглера, то есть человек искусный жонглер, и так и вы, вы как искусный жонглер, я думаю, это может быть не первый раз такая ситуация, вы справитесь с этой ситуацией, вы не наделаете долгов, вы не уроните ни одной из этих пентаклей, денежек, то есть у вас не будет каких-то дыр в бюджете, вы сумеете как бы пережить, переждать вот эту вот паузу, которая вот вызвана этой картой повешенного. Именно, знаете, причем карта повешенного это когда мы не знаем, а когда, когда, что это разрешится. Эм, какие-то другие ситуации могут быть. Не обязательно это на за, э, задержка зарплаты. Это может быть какие-то, кто-то вам обещал что-то выплатить. Может быть, какие-то долги вам. И человек опять просит отсрочку, отсрочку. А вы рассчитывали на эти деньги, вам э, необходимы эти деньги. Э, но вот, может быть, какая-то вот заминка с получением каких-то вот материальных ресурсов. В основе вашего креста, карта смерти, не пугайтесь, карта смерти, неплохая карта, старший аркан, представляет знак зодиака скорпионов, в первую очередь. Это карта серьезных изменений, что-то может серьезное произойти в вашей жизни, какие-то изменения, это также смена статуса. Обычно по карте смерти что-то отмирает в нашей жизни, то есть уходит из нашей жизни, ситуации ли, люди ли какие-то. И место освобождается для того, чтобы его заполнить чем-то новым. Новыми людьми, новыми ситуациями, новыми какими-то возможностями. Поэтому бояться этого не стоит. И вот именно карта, у нее такой философский смысл. Как ты примешь изменения, как ты их... Если ты будешь сопротивляться этим изменениям, которые вот, э, приходят в вашу жизнь, то э, изменения они будут, э, они как бы вам будут навязаны. Больно будет, то есть трудно будет к ним привыкать. А если вы как бы с распростертыми объятиями примете эти изменения, то они с легкостью войдут в вашу жизнь. И здесь нарисована бабочка, это вот этот символ этой карты, карта трансформации. То есть вы измени, ваша суть изменится, вы измените, ситуация изменится. Бабочка, она у нас превращается из червячка, вот это вот трансформация. Что еще? Может быть, вот, как я сказала, смена статуса. Для кого-то это развод. Развод не всегда страшно, наоборот. Человек с облегчением, наконец-то, избавился вот от этих отношений, которые не приносили уже давно радости, может быть были вы, например, женой или мужем, теперь вы свободный человек, или наоборот, у кого для кого-то это свадьба, может быть, кто-то выйдет замуж или женится, и тогда ваш титул тоже изменится, вы были не замужней или не замужним, а теперь не женатым, а теперь вы жена или муж, вот так вот по этой карте. Все, может быть, смена статуса на вашем месте работы, может быть, смена должности какая-то тоже вполне возможно. Тем более Разговорим про работу. Восьмерка пентакли в недавнем прошлом замечательная карта. Это карта э, мастера своего дела. Вы ас в своем деле, то есть вы специалист вот в этой области. Чем бы вы ни занимались, даже если кто-то просто вот уборщица занимается уборкой квартир, но вы такая уборщица может быть, что вас прям сильно расхват хотят. Во все дома приглашают. Это человек, который знает каждую мелочь. Почему говорю? Потому что так трудно найти хорошего человека для уборки. Вот. Ну, человек знает, что делает. И часто, когда я вижу эту карту, мне кажется, человек работает на себя. То есть даже как-то вот, может быть, рука что-то делает, что-то производит сам. Причем платит вам за это, за вашу работу довольно хорошо. Это восьмерка. Это еще карта вот, прям, перфекциониста, э, педанта, человек на каждую деталь обращает, поэтому все так хорошо получается, поэтому его так рекомендуют. Это еще карта, знаете, такой вот э, э, прогрессии, то есть восьмерка, а после нее идет девятка-десятка, то есть еще есть куда двигаться, но уже и сейчас хорошо финансово. Во главе вашего расклада здесь карта мира, это старший аркан, это самая последняя карта в череде старших, она завершает цикл вот этого вот путешествия Шута, Шут у нас начинает путешествовать с нуля, карта нулевая, а это он завершает свое путешествие, весь мир перед его, перед его глазами. И вот карта мира и говорит о завершении какого-то цикла, причем карта говорит об успешном завершении какого-то цикла, причем этот, вот это завершение, она в то время является и началом чего-то нового. То есть, например, вы закончили какие-то курсы повышения квалификации, например, и теперь все перед вас идет расширение, то есть ваша должность повышается, расширение вашей карьеры, какие-то другие обязанности, какую-то другую работу вы будете выполнять. Вы закончили институт, вам теперь можно искать лучшую работу. Вот что-то такое. Завершается одно, что дает основу для будущего. Для будущего. Это карта еще всего заграничного, это мир, это выход в мир, кто-то поедет путешествовать, может быть, у кого-то, если вы работаете на себя, например, ваш бизнес может быть связан с какими-то зарубежными странами, товары, услуги, обмен товарами, услугами, командировки для кого-то могут быть за границу, а для кого-то это эмиграция или поездка куда-то. И вот это вот завершение успешное, это подготовка документов, то есть паспорта, виза, разрешение на выезд какое-то, все вот это вот по этой карте. Замечательно. Да, я забыла сказать, то а, еще это, может быть, вот как я говорил, я упоминала, развод. Не всегда все так страшно, когда слово развод звучит. Вот это может быть, например, завершение какого-то цикла. Завершили развод, а теперь весь мир в ваших руках то есть вы одинокие, свободные, и можете делать все, что хотите. Вот в таком плане: что-то завершилось, что дает возможность начать что-то новое. В ближайшем будущем у нас десятка посохов, карта тяжести, знаете, карта, когда вы слишком много взяли на себя, то есть ответственности, то есть все навалилось, это может быть и работа, это и может быть и дом, то есть и дома высокая занятость, детьми надо заниматься, и семьей может быть надо заниматься, и на работе очень много дел, очень много как работы со самой вот это вот, и карта говорит, смотри, не надорвись, пора скидывать вот эту тяжелую тяжесть, а то иначе вот спину надорвешь, плечи, все будет болеть у тебя. В гипотетическом смысле и в прямом тоже может быть. Иногда карта говорит о тяжести на душе. То есть, может быть, вы э, носите в душе какую-то вот, или обиду, может быть, кто-то вас обидел, или какое-то что-то недосказанное, невысказанное у вас, внутри вас постоянно бурлит, и вот это вот как бы отравляет вам жизнь, вот это вот. Надо с этим разбираться как-то, это тоже надо из себя, вот надо скидывать вот эту тяжесть. Каким образом у каждого по-своему, кому-то надо... Если обида на кого-то, значит, надо с этим человеком разобраться, надо поговорить, надо выяснить что-то. Даже если вы закончите отношения с этим человеком, во всяком случае это будет какой-то, понимаете, конец, завершение. То есть уже тогда вы не будете вот с этой ходить с этой тяжестью. Ну что еще тут может быть по этой карте? Ну, как я сказала, надо, если по работе, значит, надо привлекать. Ваших сотрудников надо делегировать, нельзя все тащить на себе, нельзя вот, э, доверять только себе, это неправильно. Э, дома, домочадцы, привлекайте их, чтобы если дома вам помогали, чтобы вы не тащили весь этот воз на себе, а то надорветесь. Для вас, мои дорогие, тройка мечей, ну, э, сожалею, что я вижу эту карту именно для вас, но все-таки кто-то вот очень созвучно с этой картой какую-то обиду в сердце э, носит в себе. И я думаю, что все-таки, несмотря на карту, у вас очень хорошая, особенно карта мира, завершения, все-таки пришло время с этой обидой разбираться. Надо, если это какой-то человек, надо это из себя как бы вытаскивать, надо объясняться, выяснять, говорить, высказывать. Причем не обвинять, а говорить именно в том плане, что вот когда ты делаешь что-то, то-то, то-то, я чувствую, что ты там ко мне холоден, или ты ко мне холодна, или когда ты проводишь все свои выходные там на рыбалке, я чувствую себя заброшенной. Для мужчин наоборот, когда ты проводишь все выходные у своей мамы, я чувствую себя заброшенным. То есть вот так вот, не обвиняя, а говорить о своей... В своих чувствах вот так вот ну вот кто-то все-таки обиду и тогда все станет на свои места потому что человек может быть даже не понимает как он вас обидел как он на вас влияет какое негативное влияние это оказывает на вас такую вот знаете травму может нанести любой это не обязательно всегда например личностные отношения это и дети могут вот так вот обидеть на работе может быть какой-то конфликт, может быть что-то коллеги или начальство обошло вас где-то близкие, братья сестры иногда могут вот так вот такую вот обиду какую-то у вас на, на душе вы постоянно носите. либо надо отпустить либо надо разбираться, потому что не всегда возможно разбираться особенно вот, например, с родителями, потому что иногда родители уже пожилые, мы понимаем, что что бы мы им не высказали, они уже это не, не поймут, не примут, поэтому с этим надо как-то самим разобраться, либо жить с этим, либо отпустить как-то и двигаться дальше. В вашем окружении у нас король пентаклей, ну, ваша карта, наша карта, то есть э, мужчина элемента земли, девы, тельцы, козероги, Люди обычно ответственные, люди, умеющие зарабатывать деньги или, и, и умеющие их правильно тратить, <свят> вкладывать. Иногда карта говорит, так как это в вашем окружении, для кого-то из дев, может быть, это э, ваш мужчина, если вы женщина, для мужчин это может быть ваш начальник, да и для женщин может быть человек, который платит вам деньги. Потому что он обычно в традиционной колоде держит вот эту вот пентаклю в руках. То есть это может быть начальник, это может быть бухгалтер, это может быть банк, банковский работник, финансист, бухгалтер, я уже называла. Вот что-то связанное с деньгами может быть. Либо, как я сказала, для женщин может быть ваш, ваш партнер по жизни, тоже земная стихия. Для мужчин тоже может быть ваш... а может быть кто-то вкладывается в ваш бизнес... Бизнес-партнер. Тоже замечательно. Тема денег продолжается. Ну, естественно, дева, земная стихия. Тройка пентаклей для вас надежды и страхи, ну, надежды, потому что это карта новой работы, кто-то хочет сменить место, место работы, хочет пойти на новую работу, ну и замечательно, тут даже добавлять нечего, кому-то, может быть, надо подучиться чему-то, может быть, на какие-то курсы, или прямо там, на месте вы, может быть, будете что-то учиться у своих более таких, у людей, которые уже давно там работают, еще эта карта надежды, все-таки мы сказали, это карта экзаменов, тестов, проверок, комиссий, и вот надежда, надежда на то, что я сдам, я пройду, вот это вот, и, в общем-то, карта очень позитивна в этом, в этом плане, если вы надеетесь, значит, сдадите, если вы пройти какую-то комиссию хотите, какой-то тест сдать, какую-то налоговую сдать или еще что-то, это все получится, ну и ваша последняя карта тоже замечательная, еще одна тройка, тройка кубков, это карта празднования, какой-то, ну, день рождения, день рождения в окружении близких, друзей, сентябрьские девы, конечно. Это друзья, близкие, это наслаждаться временем, хорошо проводить время. Даже добавлять нечего тут вот по этой карте. Все очень замечательно, хорошее настроение, хорошие друзья окружают, близкие, подарки и все-все-все такое. И заслужили вот по этой карте. Почему заслужили? Потому что в традиционной колоде это карта сбора урожая. То есть я вот хорошо потрудился, многие девы, может быть, именно хорошо потрудились в течение года, работали, развивали что-то, себя развивали свою карьеру развивали, семью, занимались семьей, и вот пришло время, ваш праздник, ваш день, можно и порадоваться. Ну что ж, давайте посмотрим про любовь. Обещала, значит, надо делать. Очень интересные карты, новая колода. Первые три карты для тех, кто в паре. Восьмерка пентаклей. Опять восьмерка пентаклей была у вас. Карта колесницы и десятка посохов. Ну что ж. Эм. Восьмерка пентаклей, когда выходит на отношения, говорит о том, что вы очень... Либо вы зарабатываете на семью, вы в паре, то есть вы все, все деньги в семью, все вкладываете в свой дом, в семью, чтобы все было благосостояние либо вы работаете над отношениями. Карта колесницы замечательна для, на отношения, потому что говорит о том, что вы в одной упряжке, вы хотите одного и того же от этих отношений. Это карта старший аркан, карта победы, карта представляет знак девка раков для кого-то. Тут все замечательно, то есть вы в одной пряжке, и, и вы, и ваш партнер или партнерша, вы хотите одного и того же. Единственное, что вот эта вот карта десятка посохов, которая была у вас в основном раскладе, не держите на душе, если что-то, какие-то обиды, а всегда это бывает в семейной жизни или когда вы в паре, всегда бывают какие-то недопонимания, обиды какие-то. Не держите это на душе, не держите это на сердце, высказывайте, не обвиняя. Вот как я говорила, именно, когда ты делаешь что-то, я чувствую это. Вот так и так. Поэтому надо с этим разбираться, а не тащить этот воз тяжести на себе. Следующие три карты для тех, кто одинок и в поиске. Карта умеренности. Карта Луны. И четверка. Ну что ж, мои дорогие, вначале я как-то так разочаровалась, первые две карты увидела, а потом у нас завершение такой четверка посохов. Карта умеренности говорит, что надо подождать. То есть время еще не пришло, но вот будьте терпеливы и все будет. Карта Луны тоже говорит о том, что пока... Ну, в картах Ленорман она говорит о любви, чувствах. Луна на самом деле это эмоции. Но вот в колоде Таро карта говорит о том, о том что пока еще неизвестно, пока еще все что-то скрыто от вас. Либо судьба скрывает от вас, пока вам не показывает, что на самом деле ждет вас ближайшее будущее. Но тут у нас подсказка идет от четверки посохов. Это карта стабильности, это карта предложения руки и сердца, это карта подготовки к свадьбе, это карта новоселья, или когда два человека решают пожить вместе, они съезжаются, вот это вот. Так что тоже все замечательно. Давайте посмотрим, что у Дев с деньгами, что как наши финансы. Четверка Пентаклей десятка посохов и двойка кубков. Деньги, девы, надо экономить. Надо не то, что экономить, надо откладывать. Вот четверка пентаклей это карта жадиной. Вот надо побыть этим жадиной, то есть отложить, не тратить. Я понимаю, что хочется себя порадовать там подарками какими-то, пойти купить себе что-то новое на день рождения или что такое, но надо откладывать, не забывайте и про свой банковский баланс, и вот туда надо отложить какие-то деньги, потому что может что-то прийти, что как бы... Э вы можете не выдержать, а то и на, иначе финансового какого-то... Может быть, неожиданно что-то случится у вас в доме, вам нужны будут деньги или еще что-то. Но у вас замечательные карты, у вас тут же вот карта двойка кубков, карта такого союза, может быть, для тех, кто работает на себя. У вас есть бизнес-партнер или с кем-то вы совместно ведете дело. Вот тут у вас идет полное взаимопонимание. И э, если мы говорим про бизнес, какое-то дело свое, то не взваливайте все на себя, делите поровну вот с этим человеком, с кем вы работаете. Всю ответственность все не тащите на себе. Ну вот так вот, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. Нас уже почти 99 тысяч, а мне бы так хотелось, чтобы нас стало 100, поэтому поддержите мой канал и подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания. はい